Роза Хутор, 2022 год, Горная Олимпийская деревня. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске покажу вам, как выглядит Роза Хутор в 2022 году и Горная Олимпийская деревня. Я здесь на ретрите, в йога-туре, и заодно сделаю вам такую небольшую экскурсию. Ой, какова красота! Не знаю, передает камера или нет, а вот там наверху уже лежит снег. Ура! Скоро начнется горновышка. Остановились мы вот в этом отеле. Readers All Lodge. Вот так он выглядит. Народу здесь достаточно много, а тем более вчера Яндекс тут организовал какое-то мероприятие. Поэтому тут... Достаточно весело. Яндекс Маркет здесь устроил движуху для детей. Вот там внутри ресторанчик. Такой очень интересный, на мой взгляд, кафе. Куда тоже зайдем. Сориентирую вас по ценам. Я здесь живу. Все спущено. Соответственно, зимой, конечно, цены будут другие. Но вот. Тут вчера вечером была дискотека, кто-то запустил коптер, кстати, на коптер мы тоже обязательно полетаем, не переключайтесь, видео должно быть интересным, вам привычнее, наверное, видеть горы Красные Поляны заснеженные, но и теплое время года здесь тоже очень интересно. Скейтовая движуха. Опа! Весело, весело. Яндекс маркет нормально работает. Пиканка. А это наша банда, я имею в виду с йога тура, на самом деле очень известный человек приехал на ретрит, собрал большой зал, почти 300 человек единомышленников. Но что может быть красивее гор? Только город. Это высота 1100, здесь несколько отелей. Немножко вам их покажу. Повторюсь, взлетим на Коптере. Есть отели здесь и с бассейном. Там функционирует. Там футбольная, баскетбольная площадка. На самом деле, спортсменов в это время года здесь тоже достаточно много. Сегодня у нас 17 сентября, плюс 24 градуса. Но ну, а красотище, конечно, не долюбуешься. В том сезоне, вот именно в этом месте, Учился кататься на сноутборде, на лыжах нормально гоняю. Так вот нападался так, что левое плечо до сих пор восстановить не могу. Такая площадочка для фотографий, можно здесь квадроцикл взять в прокат. А я вот думаю сейчас на Родальбане прокатиться. Ходите со мной, нам два билета вот с этой баякой. Режим работы и цены. Сколько мы за двоих должны? 2500 рублей копать. Думал, что все, у нас еще пересадка. Да. То есть это еще не все. Прокат, школа и детская горнолыжная школа. Ох, и наезжались мы на этом аттракционе. Точнее, Машка. Есть бутик здорового питания, ЗОЖ, тайский массаж, спа. Роза Спрингс. Тоже такой симпатичный отель. Ну, можно, кстати, снять тут, видите, отдельно стоящие дома. Big Family Chalet с отдельным входом. Кстати, парковка здесь дорогая, имейте в виду, 1200 в сутки. Это уже Sky Inn. Ну, они такие однотипные. На самом деле, здесь такая смотровая площадка. А ретрит у нас проходит О, в том здании. Ну, деткам тут есть где погулять. Кстати, вот отдельно стоящих домиков здесь тоже достаточно много. Кстати, вот ориентир вам, улица Сулеймановка. Кстати, вчера вечерний сасанк у нас проходил в одном из этих домиков. Симпатично. Утром на этих площадках тоже народ занимается йогой. Площадки для фотосессий. Кстати, я обратил внимание, что нету кондиционеров. Практически нигде. Но в нашем номере точно нет кондиционера. Потому что летом я не знаю, как тут народ отдыхает. Роза Виладж тоже, смотрю, без кондиционеров. А здесь уже такой отель, как приют Панды. Отель 28. Здравствуйте. Напишите в комментариях, кто-то был здесь летом или зимой. ваше впечатление. Кстати, на парковке можно сэкономить. Припарковаться там и подняться вот по этой лесенке. На ретрит приехало почти 300 человек со всей России и не только. Такие стены тут веселые. Снег, доска, прощает тоска. Ура, скоро горнолыжка начнется. Номер обычный, я бы сказал, эконом. Не знаю, имеются ли в данном отеле другие номера. Ну, это обычный Эконом. И нам номер уже достался для людей с ограниченными возможностями, потому что все тут разобрали. Потому что на ретрит народу очень много, около 300 человек, поэтому все номера разобрали. Ну, большой балкон, мне понравился. Со стульчиком хороший вид, само собой. Имейте в виду кондиционера, тут нет. Серф кофе. Очень стильная кафешка, ее тоже сейчас покажу. Мы идем в ресторан, где у нас все включено. Кстати, если вы будете отдельно приобретать завтраки обеду, то стоимость. Очень хорошее меню, на мой взгляд, на любой вкус. То есть сухофрукты и молочка, и салатики, и веганская еда для тех, кто не любит сосиски. В общем, и очень все вкусненько. Соответственно, доброго туда есть сладенькое и кофе, и чаи. В общем, все тут есть. В кафешке тоже так Стильненько. стильненько. Интересно, тут мне понравилось. Смотрите, какие воспитанные собаки сидят хозяину, в рот смотрят. После занятий активных и медитаций мы решили завершить, так скажем, свой мини-отпуск тайским массажем. А обязательно поделюсь с вами впечатлениями. Здравствуйте. Вот такой массажный кабинет. А это набережная речки Мзымта на Розахутер. хутор. Посмотрите, какая здесь красота. Как в Европе. Надеюсь, вам понравился мой видеообзор. Напишите что-нибудь в комментариях. Поставьте лайк за мои старания. Ведь это совсем не сложно. И, кстати, если вы впервые на моем канале, канал о недвижимости в городе Сочи, если она вас интересует, подпишитесь на канал и не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Ну, а мой йога-тур, ретрит, который проходил с 9 по 18 сентября, подошел к концу. Впечатлений масса, естественно, не только положительные. Вот. И прямо отсюда я начинаю работать, взял квартиру в Вестосадке на продажу, поэтому скоро выйдет полный обзор, не пропустите. Ну у меня на сегодня все, с вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит, до новых видео, пока!